Общая информация о весеннем равноденствии в отдельном видео, ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Для Овна третья декада марта – это начало. Марс, ваш управитель, движется по вашему символическому третьему дому, строит гармоничный аспект к вашему Солнцу и указывает на период ментальной активности в ближайший месяц. А особенно интенсивный период – это третья декада марта. В этот период ваш управитель марс соединяется с северным узлом ваши действия в этот период окажут огромное влияние на ближайший год поэтому рационально используйте свои ресурсы не делайте ничего того о чем последствии можно пожалеть ось лунных узлов это кармические показатели видео по лунным узлам рекомендую ссылка в закрепленном комментарии марс в гармоничных аспектах с социальными планетами которые находятся в Водолее. С одной стороны, вы готовы идти против шаблонного мышления, чужих ожиданий и надежд. Но с другой стороны, подумайте, а что скажут люди? Ведь нехорошо руководствоваться только личными интересами. Задача Овна как раз и состоит в том, чтобы учитывать интересы других людей. Если нарабатываете эти качества, то в итоге вы себя полностью раскрываете. Находите свое место под Солнцем. Соединение Марса с Северным узлом в день весеннего равноденствия. Также здесь и Луна в вашем символическом третьем доме в соединении с Марсом дает вам прекрасные возможности для удовлетворения ваших потребностей. Главное не упустить это благоприятное время. третью декада марта. Вы можете заложить в этот период отличный фундамент на будущее. Активизируйте благоприятную энергию весеннего равноденствия, и вы будете в ее потоке весь астрологический год до следующего равноденствия, которое произойдет 20 марта 2022 года. 21 марта Венера входит в ваш знак, формирует соединение с Солнцем. Также это гармоничный аспект с Марсом, вашим управителем что способствует романтическим встречам, вдохновению, творческой деятельности. Если есть проблемы в личных взаимоотношениях, то в третьей декаде марта вы сможете все исправить, добиться расположения желанного партнера. В этот период вы особенно притягательны для представителей противоположного пола, поскольку вы уверены в себе и своим волевым усилием горы способны свернуть и добиться всего, чего пожелаете. Помешать вам может резкость в отношениях, а также повышенная требовательность к представителям противоположного пола. Нарабатывайте дипломатические навыки. Не бойтесь что-либо начинать, и тогда весь астрологический год до следующего весеннего равноденствия будет для вас одним из самых счастливых. Искренность и непосредственность помогут привлечь внимание влиятельных людей, руководителей. С 20 по 31 марта – наилучший период для поиска и устройства на новую работу. Начало долгосрочного проекта. Вы долгие годы будете довольны своим выбором. Третья декада марта – не для отдыха, а для планомерной работы. Ваша способность реализации целей, умственная подвижность, значительно повышены в этот период. Легче будут преодолеваться препятствия. Поэтому вам все будет удаваться. Энергично беритесь за работу. Вы сможете вырваться вперед. Финансовые сделки будут доведены до успешного завершения. Но не торопитесь. Тщательно взвешивайте каждое слово и продумывайте все свои действия усилившиеся чувства отваги, предпринятия решений и самоуверенность, могут все-таки побудить вас к инвестициям, которые не принесут никакой прибыли. День весеннего равноденствия во многом определяет тенденции на ближайшие 12 месяцев. Главные события года будут связаны со сферой третьего дома. Все, что касается коммуникаций, обучения, работы с информацией, а также ближайшими родственниками. Если вы работаете журналистом, торговым и рекламным агентом, менеджером, вы многого добьетесь в течение года. Юпитер движется по вашему 11 дому. Это сфера обновлений, всего нового и прогрессивного, друзей и единомышленников. Именно с ними будут связаны счастливые события года. Также планета большого счастья Юпитер, двигаясь весь 2021 год по 11-му дому, способствует исполнению желаний. У вас появятся какие-то тайны. Вы можете получить информацию, которая изначально к вам не должна была попасть. Это обусловлено также активным двенадцатым домом. Возможно, тайная влюбленность, секреты, связанные с этим. В общем, для вас весь астрологический год, начиная с 20 марта 2021 года, по 20 марта 2022 будет благоприятным, если вы не наделаете глупостей в третьей декаде марта. Будьте осторожны, но не сидите сложа руки, чтобы не упустить благоприятных возможностей и шансов. В завершение напомню, что у меня появился телеграм-канал, ссылка под этим видео в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь.